Предоставляют кровь, еду и теплую одежду, но нередко сталкиваются с хамством. Им раздавали фрукты, накрывали столы с едой. Так жители Молдовы встречали людей на границе. На своем транспорте помогали тем, кто прошел КПП, добраться до Кишинева. Только за одну ночь в республику прибыли около 12 тысяч человек. И жители республики начали активно их поддерживать. Подключились практически все. И деревенские люди, и городские, все приезжали к пунктам пропуска и поддерживали, помогали, развозили бесплатно до города, принимали к себе э, в доме. В местных социальных сетях, говорят, первыми в республике оказались наиболее состоятельные граждане Украины. Их люксовые машины на парковках возле самых дорогих отелей. Беженец из Украины приехал в гостиницу, зашел в ресторан пообедать, поужинать, и набросился на официантку, почему она отвечает ему на русском. Почему она отвечает ему на русском? Да потому что она молдаванка. Она даже плохо по-русски говорит. Но для того, чтобы его обслужить и дать то, что он хочет, она говорила так, чтобы было понятно и ему, и ей. Русский язык, как один из главных объектов ненависти. Эту непереносимость, говорят эксперты, культивировали десятилетиями власти Украины хотят слушать, что люди говорят, они перебивают и кричат, что нужно говорить только на украинском языке. Естественно, это плод многолетней пропаганды, потому что мы еще и в 90-е, и во время Оранжевого Майдана мы слышали в адрес русского языка, что это собачья мова. И чем больше денег у приезжих, тем больше хамских заявлений звучит от них в адрес жителей республики, которая дала им прибежище. Пришла ко мне в салон, она вела себя крайне невежливо, она, извиняюсь за выражение, обсерва. Нашу землю, наши дороги, нас, людей. Она довела мастера до слез, потому что оказалось, что мастер у нас из Приднестровья. Она обзывалась, она чуть ли не угрожала, говорила, что муж у нее дипломат. Ребята, ну так некрасиво. Заходит человек, заказывает пять бургеров, и э, пока, э, ну, девушка говорит, сколько стоит, да? И он э, показывает паспорт, что он украинец, и типа, ну... Чтобы ему дали бесплатно. Но это не наглость вообще. Такое поведение некоторых персонажей спровоцировало настоящую волну возмущения. Историями делятся и волонтеры, которые помогают искать жилье, организуют транспорт и питание. В одном из заведений э -э -э -э два молодых парня, ну, лет 30, они подошли ко мне и попросили меня, чтобы я им устроил девочек. И музыку погромче. Парень готовил квартиру, строил квартиру, сделал евроремонт, чтобы сделать, взять ее на продажу. Дальше увидел, что происходит, снял квартиру с продажи и просто попросил, если кому-то надо, то могут заселиться. Заселились люди. Вроде нормальная семья. Вчера он приходит. А у него украли из квартиры плазму. Часть особо невоспитанных гостей хозяйничают не только на квартирах, но и у памятников в привычной для себя манере. замаливали монумент, посвященный Великой Отечественной, желто-голубым. Местные несколько часов отчищали постамент и потом заново его красили. Черти с лицом ангела, которые ходят, дерутся, бунтуют, орут по Молдавии, слова Украине. И дерутся со всеми подряд в отеле, в ресторане, что их там обслуживают на русском языке. Молдавский народ отдает вам последний кусок хлеба. Будьте людьми, цените закон чужой страны, вы не у себя дома. Через соцсети, не без возмущения и даже с некой усталостью, местные не только призывают приехавших к порядку, но и заявляют, что продолжат помогать тем, кто нуждается в этом, даже несмотря на вышеупомянутые истории неблагодарности.